Привет, друзья! Сегодня начинаем создавать умножитель, да? Вот. То есть у нас будет умножитель из последовательно соединенных умножителей. И для этого нам нужно найти точку А. Вот. Вот смотрите. Здесь мы видим припой. Вот. Припой. А здесь мы видим э, медь. Вот, медь. Ну, там чуть-чуть немножко припоя есть снизу. Вот. Это у нас ножка. Ножка диода. Вот. Которая припаяна к конденсатор здесь есть конденсатор и наша задача вот вытащить вот этот вот это соединение здесь мы должны припаять провод вот то есть это выход вот этого и другой выход через диод вот она и нам нужно вытащить вот этот, чтобы подключать их последовательно. Умножитель вот к умножителю. Вот. Сначала э, мы отрезаем вот эту, вот эту ножку, вот пилой. Вот так держим. Вот теперь э, определяем примерно, где мы будем ее э, здесь сверлить, э, с помощью дрели. Ну, примерно вот где вот этот. Она указывает, вот где-то, где-то вот в этом направлении, вот где-то вот здесь. Вот. Допустим. Здесь прямая линия. Вот здесь у нас находится диод. Примерно вот здесь. И здесь где-то э, она припаивается. И здесь у нас идет вот такая круг, круглый конденсатор вот то есть нам нужно сделать э, сверление примерно на этой точке вот обратите внимание не с этой стороны а именно вот с этой стороны вот то есть если высоковольтный провод она находится в, на этой стороне то нам нужно сделать вот с этой стороны вот то есть где-то где-то вот здесь здесь нам нужно сделать сверление то есть она где-то вот, вот в этом направл... направлении вот где... сначала делаем верно, вот такую дырку делаем и начинаем вот таким большим сверлом Вот смотрите ага. мы ничего не видим нету ни меди ни олова и постепенно постепенно по пол начинаем опускаться вниз вот. Пока у нас ничего нету. Да, пока ничего нету. Вот тоже ничего не, не видим. Главное, если там увидим что-то желтое или черное, надо остановиться, потому что это, это будет у нас высоковольтным диодом. Нам нужно добраться до, до меди или олова. Вот. Пока нету ничего. ничего не вижу. Вот. Ну, будет, чуть то оступили. Чуть-чуть оступили. Ладно, ничего. ничего нет ничего нету <с habitation> uh -huh. ничего не видим вот так его нету. <плыв> Ладно. Так, будем пилить. Вот так. Это вот так. вот так вытящу и потом попробую еще как-нибудь ее расковырять так У примерно какая длина это вот такая вот ну осталось примерно примерно миллиметр где-то так вот такие прозрачные прозрачные обычно имеют маленькие диоды. Вот такие черненькие. Где-то вот здесь. И они могут находиться в хаотичном порядке. То есть примерно сюда или сюда. Ну вот где-то вот здесь. Вот. Нам нужно добраться до контакта. Вот, до, до этой меди. Пока мы эту медь еще не видим. Ну вот, мне пришлось повторять от сверления. Она просто оказалась э, чуть сбоку. Да. Я что-то не, не увидел. Вот. Потом, если. Потом, когда разглядел хорошенько. Здесь было маленький-маленький кусочек вот этого э припоя, да? Вот. И потом, когда вот начал очищать, и вот эти появились э ножки. Здесь даже две ножки. Вот. Вот одна и вторая. Это, по-моему, место пайки. Вот диода и конденсаторы вот почему она так вот так идет я не знаю здесь э, я не вижу вот этого диода высоковольтного значит все хорошо то есть это э, вот точка точка а было сделано нормально вот это добавляем готовым умножителем Друзья, вот я имею вот такую лупу. Вот такая у меня есть лупа. Вот. Вот такой вот фонарик. Я искал, искал, не находил. Потом уже начал думать, что это, что за подделка такая. Но смотрите, оказывается, Оказывается, вот этот провод, вот этот провод, вот она, находится очень глубоко. Смотрите. Очень глубоко. Вот. И пришлось мне потрудиться, чтобы найти ее. Вот. Она находится очень глубоко. Я такую еще не видел. Вот, поэтому э, будьте осторожны. Вот, иногда она находится очень-очень глубоко. Вот точка. Вот она. Точка. Точка А. Вот где она. О. <связь> Три -три. Ну вот, такая вот точка А. Вот. Смотрите, как зеркало. Потом еще ножиком вот это почищаем. Вот так. Вокруг этого, вокруг этой, этого контакта. Вот. Делаем дырку побольше, чтобы можно было дотянуться сюда э, паяльником. Вот. Вот, чтобы припаять сюда вот этот провод. Вот так. Ну вот, закончили. 12 штук. То есть э, все точки А были найдены сто процентов вот все точки а успешно найдены осталось только припаять их между собой вот будем экспериментировать Высокое напряжение на растениях. Вот. Вот такая у меня вот эта лаборатория, скажем так, перенесенная. Вот. Вот. Растения, okay. вот они. Вот они. Вот такими они стали. Вот, которые на глине выросли. Вот, которые на Черноземе. Вот, которые на Песке. Вот, которые на Черноземе с песком, да. Да. Вот, да. Ну, как видите, почти все одинаковы. Ну, какой-то побольше, какой-то поменьше. Ну, вот этот поменьше. Ну, там и семян. Семян, наверное, было меньше. Вот. Результат, скажем так, неутешительный. Вот. Скажем так, я еще сюда не добавил водородного удобрения и анион-гидрокарбонатного. То есть они только на талой воде. только на талой воде, и только на, на на чем у них есть. Вот на этом и они вот растут. Вот. Ну, то есть будет хорошо для эксперимента, да. Возьмем из них один образец и будем ее.. Как бы экспериментировать. Ну, один образец составим э, таким, как есть. Другой образец будем... Э, то есть два образца будем поливать водородной водой с, анион, с анионом гидроккарбоната. Вот. Э, а, а, Одно э, поставим... Одно поставим. Статическое напряжение. Вот. И посмотрим, как они будут расти вот вот ну, то есть работа идет вот умножители у меня в принципе готовы осталось только припаять между собою и подключить генератор генератор высокого напряжения будем использовать схему вот этих вот от криосана вот смотрите их можно подключать без без таких э, конденсаторов ну, раньше я с конденсаторами подключал ну, на этот раз попробую подключать умножитель к умножителю без, без конденсаторов ну, у меня еще есть умножители вот недоделанные еще и бракованные, ну как бракованные у них там, например вот и вот вот вот у нее тонкий провод, вот например, вот у нее тоже тонкий провод, у нее вот поставка есть у нее вот этот оторван контакт, оторван у нее вот этот высокое напряжение провод снят, ну скорее это сломанный здесь верхний диод сгорает, здесь диод стоит, тоже можно отпилить, выпилить, снять диод и припаять и она будет работать, вот. Здесь тоже провода оторваны. Но ну, я попробую их восстановить. Из них тоже можно получить умножитель.